списывал видеоролик 4 минуты нифига не могу загрузить так что кратко краткий обзор обстановки печка горит Кстати, вью юшку сделал получше стало ну это можно прикр закрывать прикрывать сегодня сегодня раз холодно буду этой штуковиной заниматься Потом посмотрите в следующем ролике в этот не, не успеваю сделать Сегодня, кстати, видеоролик выйдет, как обычно. 19.00 по сировскому времени. Вот такая обстановочка земляночки. На улице сегодня у нас минус 23 было ночью. Охренеть. Первая такая, первые такие заморозки. Выходим на улицу. Ситу... Situation. Что тут? Вот, конфуз произошел с моей трубой. Произошел очередной взрыв и разнесло весь мой воображаемый чехол. Ну и хрен с ним. И так сойдет. Потом может другой конь найду. Вышел поколоть дровишек. Передняя охота. Так, порублю. Поросту. Так, что там? А. на речку ходил. Покрылась тонким льдом уже. Уже начинает застывать. Скоро. Будет еще зимняя рыбалочка у нас. Так что, вот такая обстановка. Короткий обзор. Смотрите вечером ролик. Всем пока.